Всем доброго времени суток, меня зовут Нина Григорян, я являюсь амбассадором компании Total Life Changes и сегодня в этом коротком видео я хочу с вами поделиться информацией о продукции компании TLC, потому что на протяжении э, уже двух с половиной лет я лично употребляю этот продукт, я наблюдаю за сотнями, за тысячами результатов людей по всему миру. Затем, как они меняются, я читаю, слышу их отзывы, отзывы своих знакомых, своих друзей, и поэтому я решила сегодня это коротенькое видео записать. Давайте перейдем к слайдам. Как вы видите уже на слайде, компания называется... Total Life Changes, сокращенно TLC, что в переводе означает тотальные, то есть глобальные жизненные изменения. И вы видите логотип компании, это витрувианский человек, который, естественно, создал легендарный Леонардо да Винчи. Хочу напомнить, что он создан по золотому сечению, как и все прекрасное и правильное в этом мире. Начиная от тела красивого человека, лица красивого человека, древнейшими, архитектурными зданиями, подсолнечник, ракушка, все это создано по золотому сечению. И он заключен в такую каплю воды, которая символизирует то, что все живое в мире, оно состоит из воды. И вся продукция компании TLC, она максимально природная, максимально гармонично работает именно со здоровьем человека. Что вы почувствуете, когда вы начнете употреблять э, продукцию компании TLC? Первое, конечно, что всегда радует людей, это внешнее преображение. Да? Естественно, люди сбрасывают лишний вес, они начинают очень красиво выглядеть. У людей улучшается кожа, у людей улучшается кожа, волосы, ногти. Э, все то, что видно глазом, становится лучше. Второй момент, который является, на мой личный взгляд, Куда гораздо более важным люди чувствуют здоровье, ведь как происходит? Сначала люди теряют здоровье, потом люди теряют энергию, потом люди теряют эмоции. И когда вы восстанавливаетесь, вы сначала восстанавливаете здоровье, потом вы восстанавливаете энергию, потом вы восстанавливаете эмоции. И после употребления продукции компании Телси, ваша жизнь она реально играет с совершенно другими яркими красками. Давайте мы посмотрим, что есть. В компании, как вы видите, перечень достаточно большой, и что мне очень нравится, то что компания в целом, она всегда выбирает лучшие продукты из нужных и дает это людям. Здесь есть несколько направлений, сегодня я о всех продуктах рассказывать не буду, хотя, конечно, мне хотелось бы глобально остановиться на каждом, но время не позволяет. Значит, какие глобальные проблемы организма в целом продукция TLC способна решить? Первое, это, конечно, ожирение. Все мы понимаем, что ожирение – это на сегодняшний день та проблема, которая затрагивает абсолютно все страны, абсолютно всех людей, и проблема приобретает все больше и большее значение. И ожирение – это не только про внешний вид, ожирение – это же и про здоровье. Человек с большим количеством, даже с незначительным количеством лишнего веса себя чувствует нехорошо как физически, так психически, эмоционально, и жить в полную силу он, естественно, не может. И, кстати говоря, человек с лишним весом, он живет, к сожалению, меньше. Вторая проблема ⁇ это преждевременное старение. Мало кто знает, хотя это очень важно, что откуда вот вообще произошло слово ⁇ человек ⁇ Человек ⁇ это тело на век. Да, но мало кто сегодня живет сто лет, к сожалению, да. Это говорит о том, что в мире сегодня преобладает преждевременное старение. Люди, к сожалению, несмотря на э, развитость фарм-индустрии, они очень Часто умирают молодыми, они стареют раньше времени. да? Иногда мы наблюдаем людей, которые даже в 30-40 лет выглядят гораздо старше своего возраста. И это сегодня проблема, тем более для женщин, которые всегда хотят оставаться красивыми, молодыми, выглядеть прекрасно и радовать свой взгляд в зеркале. Эту проблему продукция тоже решает, об этом поговорим. Третье. Ослабленный иммунитет. Я думаю, что здесь даже особо комментировать не нужно, потому что э, люди болеют, люди болеют с самого даже маленького возраста, и чем дальше мы идем, тем эта проблема только нарастает, нарастает и нарастает. Э, третья проблема – женское здоровье. Вы знаете, я недавно прочитала статистику касательно женщин. Например, рак молочной железы – это первый рак в мире по онкозаболеваниям. То есть он самый распространенный во всем мире. Это глобальная проблема, которую нужно решать. Есть продукты у нас конкретно для работы с женским организмом. Дальше, поддержка спортивных и психологических нагрузок. Это то, что сделает организм куда гораздо более выносливым, энергичным, более сильным. И это здорово. Дальше, гармоничное функционирование организма. Это когда ваш разум, ваш ваше тело и ваш дух гармонично сильны гармонично развиты и вы являетесь сильным человеком во всех этих трех областях И кстати говоря когда вы сильны и здоровы во всех этих трех областях вы счастливый человек. Дальше, клеточное питание. Клеточное питание это то, что сегодня является глобальной проблемой, потому что в мире, конечно, есть огромное разнообразие еды, но это, так сказать, еда, которая набивает наш желудок, да, наш, э, наш кишечник и так далее, но она не кормит наши клетки, к сожалению. Не будем здесь даваться глубоко в подробности, но у нас э, наша Земля сегодня не способна вырастить... Продукты, которые будут наполнены всеми теми необходимыми полезными веществами, которые наполняют наш организм, то, что раньше было у наших предков. Дальше. Забота о ментальном теле ⁇ это то, что дает шикарное психологическое спокойствие человеку. Это тоже у нас есть. Но первоочередно всегда хочется остановиться лично мне, и это есть идея компании, что... Все начинается с детокса. Детокс сегодня достаточно популярное слово, но мало кто знает истинное его значение. Да? Если очень сокращенно, это очистка, очистка организма. Есть несколько видов детокса. Я сейчас перечислю детокс, который есть в мире, не касательно компании Телси, чтобы у вас формировалось правильное понимание и понимание различий. Значит, первый вид детокса – это всем известная нами клизма. Клизма – это то, что чистит наш кишечник, и все. Этим нельзя злоупотреблять, это нельзя делать людям без назначения врача. Второй вид детокса – это э, химический есть, то есть с помощью таблеток, но, как у любых таблеток, всегда есть, во-первых, противопоказания, во-вторых, побочное действие может быть не сразу, а через время. В-третьих, опять же таки, исключительно по рекомендации врача и под наблюдением врача. И в-четвертых, конечно, этим нельзя злоупотреблять. Дальше есть очень популярные сегодня вот соки такие, смузи. Да? Вы видели наверняка во всех соцсетях, во всем интернете пестрят вот эти вот разноцветные яркие баночки, да, там на первый день, на второй день и так далее. Тоже имеет место быть. Но проблема в чем? Там очень высокая концентрация э, кислот идет. И когда вы на голодный желудок это употребляете, что происходит? Наши стенки кишечника, оно начинает разъедать привет, гастрит, привет, язва и многие другие неприятные вещи. Также есть голодание, голодание очень хорошая вещь, но лично я, например, психологически не смогу голодать 21 день, потом правильно нужно войти и правильно выйти оттуда и так далее, и так далее, это достаточно сложно, и я знаю только одного человека из своего, своего окружения, кто это выдержал, правильно. И есть... Наш детокс он достаточно природный, он достаточно натуральный. Об этом мы сейчас поговорим. Но почему детокс важен? Давайте вернемся теперь к истокам. Значит, детокс его нужно делать всегда. Почему? Во-первых, вы же свою квартиру, свое помещение, где вы находитесь, убираете всегда, вы же не любите жить в грязи. Вот то же самое с нашим организмом, с храмом нашей души нашего истинного я, его нужно о нем заботиться, его нужно постоянно очищать. Очень многие думают, что все загрязнения находятся вот в желудочно-кишечном тракте. Это очень глубокое заблуждение на самом деле, потому что все, вот есть эндотоксины, индотоксины это те, которые загрязнения, которые мы приобретаем извне, либо вырабатываются в процессе нашей жизнедеятельности, большинство из них сосредоточено именно в межклеточной жидкости. Очень простым языком межклеточная жидкость – это та жидкость, которая обволакивает клетки нашего организма. И межклеточная жидкость должна в наши клетки доставлять кислород и питание. И когда межклеточная жидкость загрязнена, наши клетки закрываются, они не получают кислород, они не получают никакое питание. И что происходит? В результате они не могут делиться. То есть, соответственно, новая кожа молодая, она не вырабатывается. Клетки-киллеры, которые должны повышать иммунитет наш и бороться с инфекциями, которые либо с вирусами и так далее, которые появляются в организме, они не могут выработаться. Соответственно, что мы видим? Как вы видите на слайде? где первым делом у нас падает иммунитет. То есть, когда организм загрязнен, у нас слабый иммунитет. Второе, на сегодняшний день... Исходя из количества загрязнений, которые есть извне, из количества загрязнений в продукции, которые мы вообще употребляем, в продуктах питания, да, на сегодняшний день загрязнение организма является важнейшей причиной или как минимум фоновой составляющей всех заболеваний. И когда мы лечим какое-либо заболевание хронической стадии, к сожалению, заболевание возвращается снова, снова и снова. Почему? Потому что помимо этого необходимо всегда очистить организм. Без очистки организма избавиться на 100% – это просто невозможно. Это просто временный характер. И третье, конечно же, лишний вес. Вы знаете, я ранее не знала этого, но сама страдала на протяжении всей своей жизни лишним весом. Недавно сбросила 17 лишних килограмм, чему я, конечно, рада. Но я поняла, что лишний вес – в преобладающем большинстве случаев он из-за зашлакованности нашего организма. Как бы это удивительно ни было. Итак, давайте перейдем к видам детокса, которые есть конкретно в компании TLC. Вы видите сейчас на слайде два наших основных продукта. С них начинается вся наша магия. Да? Это иосоти. Иосоти есть в двух вариантах. Слева вы видите Такие вот э, упаковочки, вот одна упаковочка рассчитана на одну неделю. Это полностью натуральный напиток, состав вы видите сейчас у себя на экране. И этот напиток дает потрясающее очищение нашего желудочного кишечного тракта, а также других органов, систем нашего организма. Когда вы начинаете употреблять этот продукт, вы начинаете практически сразу чувствовать э, его влияние. То есть вам не нужно пить годами для того, чтобы прочувствовать то, как этот продукт работает. И это прекрасно, у вас начинают уходить лишние килограммы, у вас начинает пропадать отечность, у вас начинает улучшаться э, цвет кожи, вы начинаете высыпаться и, что не менее важно, вы начинаете ясно мыслить, нет вот этой затуманности сознания. И справа вы видите и ESOTI Instant, такая более мобильная версия этого продукта. Состав немного отличается, но есть небольшое различие, очень приятное для всех людей, кто хочет сбросить лишний вес. Вы видите то, что вот эта вот одна упаковочка, один маленький сошетик, вы его употребляете, сейчас расскажу фантастическую вещь, за 30 минут до еды, и вы хотите меньше есть, у вас падает аппетит, вы быстрее насыщаетесь. Здесь есть очень качественная клетчатка, которая помогает вот это ощущение сделать очень природным образом, и вы, конечно же, помимо очистки организма, будете сбрасывать лишний вес. Вернемся к оригинальной версии нашего чая, значит, что он делает, собственно, я уже немножечко проговорила, давайте еще раз быстро пробегусь, обеспечивает мягкую детоксикацию, очищение, уделяя, удаляя вредные токсины из организма, может уменьшить симптомы СРК, это синдром раздраженного кишечника. На сегодняшний день статистика говорит о том, что более 800 миллионов человек в мире э, страдают СРК, это очень неприятно. Дальше, может обеспечить облегчение воспалительных проблем кишечника, повышает энергию, облегчает запоры, очень неприятная вещь, на более миллиарда человек сегодня этим страдает. Обеспечивает более спокойный сон каждую ночь, дополняет любую диету или программу при потере веса. И что здесь самое главное, что сброс лишнего веса сопровождается улучшением самочувствия, а не угнетенным состоянием или бессилием, как это происходит обычно при любой диете и при любом сбросе веса. Сейчас вы видите результаты от применения этого продукта. Мне кажется, здесь даже комментировать ничего не нужно. Вот Юлия Лейман стала меньше на 32 килограмма. Всех этих людей вы можете найти в любой социальной сети. Вот Юля, например, из Германии. Дальше. Снежана Бабушкина минус 50 килограмм. Кристина Геворгян минус 16 килограмм. Эльвира Гостюкина минус 22 килограмма. И в целом, если вы в любой соцсети напишите под хэштегом вот этот вот продукт, вы увидите сотни тысяч результатов и сотни тысяч отзывов. Следующий продукт, о котором я хотела бы рассказать, это NutraBus наше жидкое золото. Это потрясающая вещь. Это жидкий э, поливитамин. Значит, здесь содержится 148 полезных ингредиентов, а именно 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот, 13 цельных пищевых источников и 12 трав. Вы можете сейчас нажать на паузу и прочитать подробно состав, который вы видите у себя сейчас на экране. В целом хочу э сказать, то, что этот продукт он составлен так, что он только дополняет друг дружку каждый ингредиент. По поводу аминокислот, здесь есть все незаменимые аминокислоты, даже те, которые не вырабатываются нашим организмом. Значит, вот эта баночка содержит в себе жидкий поливитамин. И я этому очень рада. Почему? Потому что именно в жидкой формуле витамины усваиваются гораздо лучше. Как только вы берете одну столовую ложку, утром выпиваете, что происходит, уже 90, более, свыше 90% усваивость уже во рту происходит, а не 20-30% от таблеток, которые обычно человек применяет. Вот такая вот есть статистика. И вы знаете, вот этот поливитамин, его, во-первых, очень уникальная особенность – его можно употреблять без перерывов. Вообще, то есть все время. Его употребляет даже мой маленький ребенок И вы знаете, у меня, э, мой двоюродный брат, он является врачом, он заведующий реанимацией кардиологического отделения областного, и он, когда увидел этот состав, он сказал, что состав действительно хорош для ежедневного употребления. На какой он сделал комментарий? То, что, например, в Израиле вот такой состав – дают каждому пациенту перед операцией, просто более калорийный. Это мне сказала о многом. Следующее. энергия, энергии, это то, знаете, что меня какой-то промежуток времени очень сильно спасло, потому что я являюсь молодой мамочкой, как, в принципе, все вы знаете, молодые мамы, они обычно не энергичные, они очень уставшие, вечно не хватает сил, из-за этого не хватает настроения, ты не досыпаешься, вот этот продукт меня спас. От и до. Как вы видите, полностью натуральная добавка для снижения веса и прилива энергии. Состав вы видите у себя на экране. Что хочу сказать. Оно дает, помимо большого количества энергии, без откатов назад. То есть это не какой-либо энергетик, который вы можете выпить. Вы сначала чувствуете такую бодрость, а потом вы чувствуете очень сильное угнетение, либо усталость. Нет, здесь вы чувствуете бодрость и откатов нет. Это очень важный момент. Второй важный момент. Полностью натуральный. Дальше он повышает метаболизм, он улучшает ваше вот ясно знание, да? то есть ясное мышление. Вы начинаете четко мыслить. Этот продукт очень хорош для спортсменов, очень хорош для людей, кто ведет активный образ жизни, он хорош для молодых мамочек, и он очень хорош для людей, кто хочет преобразить свои формы. Потому что здесь, помимо того, что есть уникальная особенность повышения метаболизма, здесь есть ингредиенты, такие как, например, Адвант Розет, он, значит, термогенетиком является, и он помогает сжигать жир. Здесь есть экстракт зеленого чая, который помогает уже съеденные калории не откладывать в виде жировых отложений. Такая вот палочка-выручалочка для женщин. Да? Вот, для женщин переходим к следующему продукту, блоссами Я назвала его расцветайкой для женщин. Вообще блоссами это цветущая я, расцветающая я, это диетическая добавка, которая помогает себя не просто чувствовать лучше, она помогает во всех наших женских делах, можно где-то так сказать. При постоянном употреблении вы, во-первых, улучшаете свой цвет кожи. То есть это полностью натуральная добавка, которая выравнивает вашу кожу, которая выравнивает ваш эстроген ваш гормональный баланс. Вот все гормоны женские, они становятся в нормальное свое состояние. Соответственно, у вас поднятое настроение... У вас хороший внешний вид, у вас нормальное женское функционирование происходит, и этот продукт, который действительно, вот э, женщин, сколько я слышу отзывов, сколько я слышу действительно очень сильных результатов по женской части, продукт, который помогает расцвести. Без секрета скажу, что люди, пья этот продукт, становятся красивее, моложе, э, более чувственными и прекрасными, как создала изначально у нас природа. Дальше, Infinity Oil, масло бесконечности, натуральное масло для здоровья кожи и суставов. Очень люблю этот продукт, этот продукт необходим дома абсолютно всем, особенно если у вас есть маленькие дети дома. Почему? Значит, состав здесь очень простой, всего два ингредиента есть. Это витамин Е да, и очень хорошее высококачественное страусиное масло, масло Эму. Что это такое за масло? Это не масло, как по типу оливкового масла, либо других масел, которые в основном создают пленочку на коже, да, не проникая глубоко внутрь. Это единственное масло в мире, которое проникает в самую глубь. Оно очень хорошо увлажняет нашу кожу, и оно очень хорошо помогает доставить все необходимые ингредиенты в самую-самую самую глубину. То, чего не делает никакое другое масло. Что это дает? Во-первых, шикарное масло для кожи, да, особенно если у вас сухая кожа. Вы это масло можете наносить как самостоятельно, так, и добавлять в крема, в маски, куда хотите. Масло шикарно работает на волосы, да, вот женщины, вы можете втирать и в корни, волосы, масло очень хорошее, вы увидите эффект. Даже люди, у кого болезненные суставы, именно втирая вот это масло, очень сильно облегчает боль. И... Самая такая большая фишка этого масла, что когда у вас есть какая-то царапина, у вас, у ребенка неважно, какой-нибудь ожог, кроме химического, есть какой-нибудь укус, наносите это масло, и вы сразу чувствуете облегчение. По себе скажу, что это масло для себя я открыла в полной степени летом, когда я с маленьким ребенком была в бассейне, весь день я ходила, закрывая ребенка от солнца, вся моя спина она была просто цвета вареного рака, вот просто ярко-красная. Про то, как это было больно, я рассказывать не буду, думаю, многие с этим встречались. Я мужа попросила намазать мне на спину это масло, и я спала ночью на спине. И мало того, у меня кожа даже не облезла. Поэтому это масло я перед поездкой на море, либо когда я буду на солнце, всегда закупаюсь максимально много. Очень люблю это масло. Дельгада. Дельгада – это кофе. Кофе для похудения. Это очень потрясающая вещь, которая дает огромное количество результатов, даже больше, чем заявлено самой компании. Значит, во-первых, это натуральный растворимый кофе, он такого порошкового идёт с содержанием порошка гриборейши. Что дает этот продукт? Во-первых, этот продукт, который содержит внутри иммунокорректор, гриборейши. Да? Гриборейши – это то, что известно уже более 5000 лет в мире, оно встречается в древнейших китайских медицинских источниках это то что раньше могли употреблять только императоры либо семьи приближенные к императорским потому что очень серьезная вещь очень положительно влияет на организм влияет на здоровье и влияет на молодость второй момент этот кофе содержит те ингредиенты которые помогают улучшать метаболизм что вообще дает улучшение метаболизма Uh, женщины, вот сейчас так в шутку, конечно, скажу, вы же знаете таких женщин, которые едят очень много и не поправляются, такие вот себе женщины-ведьмы, да, в хорошем смысле этого слова, это те женщины, у которых хороший метаболизм, вот этот кофе разгоняет метаболизм, поэтому этот кофе очень хорош в тот момент, когда вы хотите себя приукрасить, хотите сбросить лишнее, хотите просто в себя поддерживать в форме, этот кофе можно пить сколько вы хотите, да, без каких-либо ограничений. Кстати, любой продукт компании TLC он не вызывает привыкания, и никакого синдрома отмены тоже нет, поэтому вы можете употреблять сколько хотите его. Помимо этого, кофе, конечно же, очень вкусный, и у нас его очень многие люди любят, и есть большое количество результатов работы над кишечником, работы над гельминтом и так далее, которые этот продукт дает. И... Последний, наверное, продукт, чтобы сделать видео коротким, о котором я хочу сегодня рассказать, это Матрикс, это органический пищевой коктейль, он есть в шоколадной версии, есть в ванильной версии, то есть каждый выбирает на свой вкус, здесь хочу сразу сказать, в одной порции на 140 калорий 21 грамм белка, 21 грамм белка, который можно даже вегетарианцам, этот Коктейль он полностью на растительной основе с полным балансом белков, сложных углеводов, омега-3 жирных кислот, аминокислот с разветвленной цепью, адаптогенов, пищеварительных ферментов, пребиотиков, пробиотиков, а также высококачественной клетчатки. Это дает неимоверный заряд энергии на весь день, заменитель любой вегетарианской пищи. Естественно, это как суперпродукт, потому что вы питаете свои клетки, происходит полностью органическая матрица белков, адаптогенов, пробиотических волокон и матрица ферментов-пробиотиков. Что вы получите от этого продукта? Во-первых, если вы человек, который занимается активно спортом, после употребления, вот, после тренировки вы можете выпить вот этот коктейль, и вы полностью закроете свое углеводно белковое окно. Если вы человек, который хочет похудеть, преобразиться, да, постранить э, этот продукт, который поможет вам заменить один из приемов пищи, потому что он достаточно сытый, сытный. Я даже иногда не могу допить до конца этот продукт, себя заставляю, потому что практически моментально я чувствую сытость, наполненность своего организма. И, конечно же, ваши клетки получают очень большое количество э, полезных веществ благодаря вот этому вот продукту. И... Хочу остановиться на том, что продукция TLC она помогает во многом не просто избавиться от загрязнений в организме, не просто насытить организм всем полезным, что необходимо, но и помогает прожить весь этот период изменений очень легко. Поэтому, если вы человек, который стремится быть здоровым, если вы человек, который стремится быть максимально долго молодым, красивым, полным сил, энергии, если вы человек, который хочет быть стройным, красивым, привлекательным и здоровым по всем своим показателям, я призываю, приглашаю вас попробовать продукцию компании Total Changes, потому что почувствуете вы эту продукцию практически моментально. И я думаю, что с вами произойдет то же самое, то что произошло со мной. Я когда начала употреблять этот продукт, я его полюбила, и теперь употребляет его я и вся моя семья. Друзья, я очень надеюсь, что я была чем-то вам полезна сегодня. Вам большое спасибо, что вы прослушали мое видео до конца. Вам желаю быть здоровым, красивым, энергичным всю свою долгую, счастливую жизнь.